То есть, видишь, этот пигмент здесь отсутствует. Движением от себя легче зафиксировать. Но самое сложное, конечно, верхнюю губу закреплять. И вот здесь по линии я ее немножечко как бы сюда. Ну и главное, естественно, чувствовать вибрацию. Я чувствую, что проскочила. Консилером можно реально в конце создать форму, которой нет Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева и я сейчас нахожусь на Бали. Наверное, это видно по обстановке. На самом деле я хочу вам рассказать, почему на видео, которое вы сейчас будете смотреть, меня не будет и даже моего голоса не будет. Все дело в том, что в момент, когда к нам приехал амбассадор для съемок, я заболела. Я боялась, что у меня, возможно, ковид, и я отправила своего мужа Дмитрия Нечаева для того, чтобы он снял видео. И мы придумали пригласить начинающего мастера, который учится и работает у Александра Кузнецова, и нашего тоже действующего амбассадора со своей школы и студии, задавать вопросы. Это, кстати, очень интересный Опыт получился, потому что начинающий мастер задает такие вопросы и видит то, чего не вижу я. На самом деле мне все понятно. Я в этом варюсь уже десяток лет, а у нее глаза чистые, по-новому смотрящие на процедуру. Поэтому это видео обещает быть очень интересным. Оно ответит на очень много ваших вопросов. Надеюсь, оно вам понравится. Пишите ваши вопросы, если вдруг мы не все спросили. Добрый день. Меня зовут Зарина Хаитова. Я амбассадор ИНЕ Пигменс. Приехала из города Видное. Сегодня буду показывать мастер-класс по губам на пигментах и е пигмент. Ты фотографируешь лежа, да? Да, я делаю фото всегда лежа, ну, за исключением, иногда делаю сидя. А не искажается форма губ, допустим? Ну, мне для фото, в принципе, форма губ, симметрия особо не имеет значения. Мне чисто зафиксировать, как они выглядят, какие-то... Дефекты, если есть на губах, потому что на фото это лучше видно. Но не симметрию, как бы симметрию я не смотрю. А почему симметрию не смотришь? Ну а смысл, я все равно буду отрисовывать. А зачем нужна такая большая линза? И почему флагман американского мобильного телефоностроения, смартфонастроения не устроил тебя по камерам? То есть что она дает эта линза? По качеству фото здесь, в принципе, все отлично. Но так как фокус у него более дальний, в отличие от других предшествующих моделей, фото получается такое размытое, и оно как бы не совсем хорошо детализирует. То есть я, как бы, мне было сложно с ним справиться, и поэтому мы приняли решение, что нужно использовать дополнительную линзу, которая вот этот самый фокус ближе делает. И за счет этого фото тоже получается качественное и Давай еще раз, чтобы я понимал, под фокусом ты имеешь в виду глубину резкости. А, глубину, резкость, четкость. Вот потому что я, когда, например, навожу, здесь есть такая функция цветочек. Макро, Макро. который. Макро, да. Ну, он искажает некрасиво, делает фотографии, там оттенок какой-то некрасивый получается. И плюс фокусирует. То он не искажает цвет, да? Да, цвет более такой. Вот если даже сфоткать, посмотреть, то слишком много детальности появляется. Это не очень красиво какой именно детальности появляется ну то есть подчеркиваются поры цвету кожи какой-то некрасивый становится мне это не нравится вот если с цветочком снимать на макро и к примеру если мы сейчас выключим цветочек и оденем линзу здесь по-моему если я не ошибаюсь пятикратное увеличение и все макро, но без искажения цвета. Да, без искажения цвета. Кожа, видишь, такая более гладкая становится, поры не такие заметные, качество не теряется, да, как бы сильной размытости нет. В отличие от маленьких линз, которые увеличивают там на 12, на 15, да, угу. то с этой все проще, точнее качественнее. Визуально это эстетичнее выглядит. Да, да. все верно. Тебя не устраивает, получается, что размываются дальние уголки рта, например? Нет, немножечко не то. Смотрите, когда я снимаю на iPhone, он, получается, фокус делает слишком далеко, и четкость от этого, по-моему, он теряет. То есть как бы мне приходится далеко фиксироваться, и как-то вот... Ну, на бли... А, я понял. На близком расстоянии у тебя не получается делать макроснимки, да? Да, сделать. А именно макро, встроенное в телефоне, оно искажает кожу. То есть а, фиксирует а с кожи, меняется, меняется цвет, тон. А с это все смягчает. То есть губы получаются четкими, кожа такая, ну грубо говоря, почти отретушированная, да, можно сказать так. Но при этом она не замыливает, как маленькие линзы, которые делают только фокус в одном месте в каком-то, а это полностью четко делает. А что за линза и как ей пользоваться, ты расскажешь на обучении, если вдруг к тебе приехать. Да, конечно. То есть, сейчас ты не покажешь нам это коммерческая информация, как ты думаешь? Это лайфхак? У тебя не хочет, чтобы все ими пользовались? Ну, в принципе, я человек не жадный, могу рассказать для общего сведения. Welcome, рассказывай. Делали мы ее на заказ э, в оптике. Пришли, заказали линзу. Немножечко там пришлось, конечно, подгонять размеры. Экспериментировали, делали на 7, на 8. Дома где-то даже есть и на три, и на 4. Но вот остановились, по-моему, если я не ошибаюсь, это пятикратное увеличение. А китайская почему тебя не устроила? Китайская, у нее там получается рыбий глаз, если большая, да, то есть она как бы такое все выпуклое получается, некрасивое. А совсем маленькая, если линза, которая на с половиной увеличения, у нее там, ну, как я и повторюсь, фиксация идет в одном месте, и получается, что все размыто, и какое-то место только четкое. Естественно, это не актуально для того, чтобы потом отсматривать работы. Супер, сколько обошлась эта линза? По копейки, рублей там 800, может быть. Ну, до тысячи где-то. Но ну, если не считать расходы, которые мы как бы понесли, пока и подбирали размеры. Круто. Может быть, начать их производство? Как ты думаешь, она будет востребовано? Я думаю, что, возможно, будет. Если, например, кто-то столкнулся со сложностями при работе с iPhone 13 Pro. про, с 12-м, кстати, тоже такая себе проблемка. Самый классный, конечно, 11 Pro, но их сейчас не сыскать. Если у вас есть желание сделать заказать такие линзы, напишите в комментариях. Я на полном серьезе, мы, может быть, рассмотрим производство этих линз. А на других телефонах не пробовали с этой линзой работать, допустим, на андроиде? Линзы нет. Я не... А, ну, точнее, у меня был восьмерка плюс. Давай проверим на моей камере? Давайте. Ну, как бы на других фирмах, да, не пользовалась. Вот был восьмерка. Очень интересно, у меня нет айфонов, я им никогда не пользовалась. И хотелось бы очень... Очень интересно, как это на другом телефоне будет работать. Немножко с фокусом нужно понять, просто немножко к ней пристроить, скажем так. Ну, принципе, И давай да, без камеры, не без не линзы давайте. теперь. Так. Сейчас фокус. Чуть-чуть мы... Итак, мы имеем два видео. Я сейчас вмешался, но вот это видео с чего снято? Это, по-моему, ваше последнее видео, наверное. Вот это предпоследнее. А есть разница? Это вот с линзой, да? Да. А это месс. Ну, с по-моему, более ближе. Да, согласен. С линзы более четко и видно да. лучше. Вопросов нет. Мы провели независимые эксперименты. Да. Слинза действительно выглядит четче, лучше. Я удивлен. Обрабатываю губы. Перед нанесением эскиза раствором дезинфицирующим здесь красное мыло. Можно зеленое использовать, какой-то тотальной ошибки не будет. Mm -hmm. Просто антисептик. А, по поводу линзы. Это обычная была линза, которую заказали. Цель этой зак... линзы вообще изначально была вот эта маленькая, которая обычно идет на маленькое увеличение. Естественно, там прикручивается еще большая рыбий глаз. Его выбрасываешь и... Делаешь, какую тебе, в принципе, надо, mm -hmm. которая для тебя будет... там, Потому что на резбе они вытаскиваются, и все, вставляешь то, что нужно. Эскиз я рисую консилером. Можно использовать консилер, консилер NYX, можно еще использовать консилер от Catrice. Тоже хороший. Главное, чтобы он был плотный. Он тогда не стирается, да? Да, тогда он лучше фиксирует и уже дольше держит форму. Ты эскиз, я так понимаю, тоже рисуешь лежа? Лежа рисую эскиз. А вот именно эскиз рисую. Ты не боишься, что исказится форма? А я потом модель посажу и проверю все. И если что-то нужно, я еще добавлю. Эскиз я рисую плоской кистью. 21 синтетик. Набираю немного. Она получается такая тоненькая идет. И без ворсинок, да, просто как синтетика. Она не... Да, она чтобы была плоская и не пушилась. Чтобы оставляла четкую линию. Можно еще использовать такую Кисть. то есть не обязательно какой-то фирмы прям четко вот это есть просто много просто кистей просто, плоская, просто нужно и да и плоская и гладкая чтобы четко линию ставила по фильтрума в центре фильтрума намечаю себе центральную линию и по колоннам фильтрума то есть в первую очередь арки да фиксируешь да, арочки смотрю по симметрии где у меня будут будет нижняя точка и наивысшая то что лишнее можно убирать мицеллярочкой сразу же ты микробраш используешь, да, не ватный? А, пал... Микробраш, либо ватные палочки с такими вот okay. ваточками. А как ты находишь, чтобы правильно именно? На, на глаз смотрю на просто, вас? да, на глаз уже привыкла так работать, на глаз. И потом, естественно, еще все равно все проверяю. Okay. Потом я перехожу на правую сторону от клиента. Намечаю себе нижнюю линию. Когда рисуем эскиз губ нужно определиться для себя где валик да? вот белый валик уже знакомы наверное да? Да, то есть да. видишь это пигмент да. здесь отсутствует вот это и значит в принципе белый валик он и есть мы его стараемся сначала максимально обрезать не использовать в эскизе и если уже потом нам нужно будет ловить симметрию мы будем немножечко его добавлять угу. ты смотришь получается где начинаются поры где начинаются волоски да да, да и ты можешь да. Что -то да, да да волоски обязательно все поры максимально все исключаем Поначалу все, потом я все неровности еще почищу, уберу. А по текстуре он сухой или жирный консилер, консилер, которым ты используешь как фиксатор, да? Ну он сначала жидкий, а потом он застывает и становится более такой уже плотный. И растушевываем. И получается за счет консилера такой контраст создается вокруг губ, да, и видно форму. Да да, да, да, да, лучше видно форму. Ну вот сейчас у тебя развит уже глазомеры, ты спокойно можешь на глаз рисовать, а вначале, может быть, ты как-то... Ориентировалась по каким-то точкам, смотрела как-то, может... Ну, точки самое главное, смотри, вот ты находишь нижнюю точку, да, примерно по центру, вот фильтрум, да, колонна фильтрума. Угу. Ты, опять же, на глаз все равно делишь, либо ты можешь взять, ну, линейками, я как бы даже с самого начала никогда, в принципе, не работала. Тут, я думаю, да, можно просто... Просто наметила себе точку центральную, примерно от нее вершины определила. Можно эти же точки спустить вниз примерно так же, чтобы потом было легче проверять симметрию. Это эскиз с клиентом заранее как-то обсуждаешь или потом просто показываешь результаты? Обсуждаю, да, обсуждаю цвет, форму. Форму показываю уже после того, как отрисую эскиз. Mm -hmm. И перехожу на верхнюю губу рисовать сверху, с изголовья. Линии стараемся делать прямые, чтобы они у нас не были такими округлыми, максимально ровно. То есть собираем форму. То есть эта ли... кисть, видишь, она тебе, в принципе, помогает уже сама даже. В целом она ставит прямые линии. Ты немножечко их потом только. Просто получается потихонечку-потихонечку просто двигаешься, да, но за счет да, того, что да, кисть да. она плоская, ровная, да. она помогает выстраивать да. саму форму. И главное, руки должны быть, конечно, в упоре, чтобы они угу. у тебя, получается, более четкие линии ставились. Здесь ну, вот это, конечно, поры, важно, да, все исключаем я, буквально. Маленькую засечку ставишь и все. В принципе, головку ой, все уже с бровями путаю. <с Видно вершину, да, она такая ровная получилась. ты потом чем-то фиксируешь консилеры или просто? Да, пудра еще да, минеральный Немножко ушла. Я вижу, что по симметрии уже ушла, но я потом тоже подправлю, когда присядет. Сколько по времени у тебя примерно занимает эскиз? Эскиз у меня минут 30 может занимать. Бывает и такое. Опять же, зависит от того, губки, да, губки. какие губы пришли, да. Сложно это, допустим, если попадаются с ними, конечно, надо повозиться. Вот, допустим, если сильная такая асимметрия, чтобы ее исправить, придется зайти на кожу. Ты заходишь? Ну, нет, не Или отправляешь лучше к косметологу? К косметологу отправляю, да. А если ты, допустим, человек не хочет вот ни в какую косметологу идти, но вот хочешь, чтобы ты ему сделала губы, вот ходит на, на... По его эскизу? Как он хочет? Да. Нет, не делаю. я, не Да, потому что я просто понимаю, что в итоге будет некрасивая работа, и сам же этот клиент придет ко мне и потом скажет, почему у него нет эффекта, да? On. то есть нужно уметь отказывать конечно естественно нужно либо мы останавливаемся на той форме которую я предлагаю когда я обрезаю до да, поры волосики там mm -hmm. и, ну, и все в принципе сейчас я посажу и еще буду ловить симметрию а ты уголки больше любишь как они чтобы они были более сглаженные более сглаженные да а потом уже показываю чаще всего как бы такая форма и нравится Редко бывает, когда острые уголки нравятся. А если природная форма своя, у них там острые уголочки? Ну, смотрю максимально, опять же, по пигментации губ. Если позволяет, то сглаживаю максимально, насколько это возможно. Перекрываю. Можно еще чистить кистью. Получается влажной кистью, да? Да, да, да, с мицелляркой. Кисть. Сюда чистишь, естественно, смотришь, да, чтобы она была чистенькой, чтобы линии ровной оставляла. Как ты проверяешь, чтобы уголки сходились вместе? А потом в конце я еще проверю по симметрии уголочки. Стандартное упражнение, буковка О, улыбка. Конечно, самое главное здесь арка. Ее вывести максимально ровно, красиво. Как вариант, потом можно сделать фото, когда эскиз отрисуем, вот уже сидя, в принципе, бывают случаи, когда, да, делаю, если, например, сложный случай, да, и я понимаю, что сложно поймать симметрию, тогда делаю фото, можно еще вышину, да, проверить, немножечко их вот так вот собрать в центре, и, в принципе, видно, да, видно домик, ну да, вот арочку получается высшие точки. То есть эскиз нужно рисовать прям четкие линии, чтобы были видны. Иначе, если они будут размазаны, сложно будет зафиксировать. как ты выбираешь консилер обычно? Ты знаешь какие-то определенные марки или да, просто, просто перебирала разные и предоставилась на каких-то определенных? Ну, скажем так, уже просто знаешь примерно, по отзывам, да, по рекомендациям других мастеров. Mm -hmm. Ну, самые ходовые и бюджетные это получается катрис и никс. И по структуре они как раз подходят плотные. Так, и нижнюю губу. Нижняя губа видишь у нее такая прям объемная и сложно отрисовать симметрично. Поэтому Я и там очень клиента. рано с, начинаются поры. Да, но здесь такой момент, что мне нужно именно вот эту линию увидеть более в натяжке. Я прошу клиента немножечко ее вот на себя. Вот так делаем. Прям старайтесь на себя ее в натяжечке и на себя чуть-чуть как бы. А так получится? Да. Это, чтобы ровнее да, провести линию? Да, да, да, более четко, потому что она у нее объемная и скрывает линию сложную. Ты, получается, ставишь руки, пальцы рядом, да, и да, да, надавливаешь, открывая таким образом? Чуть-чуть слегка. Чтобы удобнее было в уголках, да, прорисовать? Да, да, да, чтобы добраться до них. Вот теперь, в принципе, я смотрю, что в целом уже хорошо. Прошу клиента улыбнуться, прям широко улыбаемся. Угу. Так, по симметрии, да, видно, что, возможно, из-за брекетов еще немножечко вот эта сторона более чуть объемная получается, когда улыбаетесь. И вот здесь тоже слегка. Расслабьтесь, прям расслабьтесь, вот когда этого сидели. Угу. И буковку О. Угу. Так, уголочки вот, видишь, в принципе, смутаются вот здесь вот прям чуть-чуть. Сейчас подправим, раскрываем ротик. А брекеты нет, не мешают. У меня была клиентка, там даже отека не было. Угу. А вот э, и на форму это не влияет? На форму? Нет. Но мы же в целом-то по губам же все равно ориентируемся. Вот в спокойном состоянии мы видим, что в принципе все аккуратненько, ровненько. Да? Ну, мы все как бы немного когда улыбаемся, нету прям идеально симметрично, да? Ну, главное, чтобы вот визуально мы видим человека, да, в спокойном состоянии, в принципе, все симметрично. Вот эта uh -huh. сторона, она сама по себе, но ну, чуть-чуть более объемная. Губы, скорее всего, с фильтра, э, э, филлеры, да, есть губа? Губы или год назад это? Ага. Просто из-за этого тоже можно немножечко симметрию давать. Чуть-чуть прямо эту сторону я еще подсокращу, потому что в принципе тут есть место. Uh -huh. Улыбаемся, поспокойнее, да, вот так. Uh -huh. Ну и когда кистью стираю, да, немножечко так пальчиком надавливаю, чтобы валик более упругий был, чтобы четче, да, получается, да, да, да, да, да. более кожа натянута и четче линии. Буковку О. Угу. Все, расслабляемся. И вот, в принципе, на свой глазомер я вижу, что в целом уже все симметрично. Даю клиенту зеркало. И уже клиент смотрит на форму, на симметрию тоже. Если есть какие-то нюансы, то я как бы не стесняюсь этого спрашивать, если что-то подправить где-то, я это делаю, добавляю, либо убираю. Все нравится, да? Арочка кругленькая нравится, да? да? такая угу. Все окей. Иногда ну, бывает, что долго, когда рисуешь эскиз, глаз замыливается, клиент может хоть как-то сам да разбирает. я как бы этого ну как бы меня это не напрягает в целом то есть если нужно что-то клиенту как бы может быть какие-то пожелания у него да то в принципе иду навстречу так, как ты ватные диски под шапочку кладешь это очень а, Да, кладу для комфорта Класса. клиента чтобы шапка ему не давила да и в конце процедуры не оставила красный след потому что чаще всего я остается. делаю Люблю делать портреты, и на портретах это, естественно, уже проблема будет. Нужно будет ретушировать, заморачиваться. А здесь, в принципе, уже все. Клиент готов, все красиво. Есть еще восковые полоски. Можно восковую полосочку подложить. Процедуру я буду выполнять на машинке Xeon S. Эксцентрик 2,5. А ты на каких-то еще других машинках работала? На губах сейчас уже больше года на Xeon работаю. Мне пока, в принципе, все нравится. До этого был спирит, но он мягковат для губ. Картридж «Квадрон», 0, иголочка, острая заточка. Так, немножечко захватываю пленку. так Получается сквозь нее, да, как будто? А, ну, нет, совсем, чуть-чуть прям капельку, чтобы у меня, скажем так, целостность барьера да, была максимально закрыта. Машинка. И ты используешь ну, бандажная лента, все стандартно, да, просто уже закрываю. Получается, он в руке не скользит, да, и удобнее? В руке не скользит и фиксирует пленку. А игла у тебя 0,30, да? Иголочка, да, 0,30, квадрон, острые заточки. Ты всегда 0,30 используешь или какие-то другие иглы также? Нет, всегда 0,30. Иногда еще использую иглы про тоже 0,30. Они тоже мягкие, потому что я работаю на пониженных скоростях. И важно, чтобы иголочки были помягче. На квадроне сейчас работаю и буду ставить чуть-чуть побольше напряжения. 4,4 пока поставлю, а там уже по ходу посмотрим. Вылет иголочки. Уже, в принципе, я на глаз тоже смотрю. Но потом еще тоже дополнительно пойдет. проверю. Но примерно где-то миллиметра два, мне кажется. Может быть, да. 2,3 от силы. Я потом еще покажу, как я проверю вылет. Э, эскиз фиксирую минеральной пудрой. Клиента просим немножечко губки как бы... Прикусить опять вот так слегка чуть-чуть, потому что пудра, она высушивает, скажем так, слизистую. Нам, в принципе, слизистую сушить не нужно. У клиента и так по слизистой пленочке более плотные, чтобы чисто зафиксировать контур, да, с контура, чтобы у нас не ушла. Прям плотненько, прихлопывающими движениями. Все, расслабляемся. И еще можно убрать даже дополнительно. По цвету пигментов обычно я спрашиваю клиента, как ярко он любит красить губы в повседневной жизни, использует ли он помаду. Если использует помаду, и если это какие-то яркие цвета, да, не нудовые, не интересные, то понимаю, что клиенту нужны будут все-таки на выходе яркие губы. Поэтому более яркое предлагаю. Если клиент использует помаду, такого телесного оттенка, да, более спокойного, то, естественно, уже делаю губы более нюдовые. И опять же, на коррекции смотрим. Если хочется ярче, уже на коррекции яркость добавляю. В принципе, у меня никогда нет такой цели сделать процедуру в один раз. Потому что цвет, может быть, да, скажем так, непредсказуемый. Ну, да, лучше сделать его ярче на коррекции, лучше чем ярче, потом человек будет слишком да. ярко после первой процедуры. Да, да. Пигменты обязательно хорошо встряхиваем. Можно прям минутку. Пигменты, которые мы выбрали для процедуры, роза и пепельная роза. В основном мы возьмем пепельную розу и розу чуть-чуть добавим для яркости. Ты смотришь на натуральный оттенок да, губ, чтобы в итоге посмотреть, как заживет Потому что, допустим, если губы сильно холодные, ты, наверное, более теплый, да, используешь? Например? Да, конечно, смотрим обязательно. Если губки холодные, то более теплые можно взять арбуз теплый, либо 208, по-моему, персик, mm -hmm. чтобы их подцеплить на первой процедуре. Либо, смотря опять же, какие они холодные, насколько холодные, можно, в принципе, сделать первый проход более теплым цветом, mm -hmm. а потом уже равномерно, ну, главная равномерность, да, равномерно покрыть уже немножечко более прохладным оттенком. Пожалуйста, туда. У тебя бывало такое, что местами, допустим, губы холодные, прям там синеватые такие, а в основном там более такие как нейтральные, такие более, более тепленькие. Ну бывает, да, бывает, что сосудики где-то. но все равно беру за основу тогда по максимуму смотрю, если они максимально холодные, да, все равно, конечно, подтепляю. Все-таки лучше подтеплить изначально, чем если на выходе у нас получатся фиолетовые губы. Разбавитель еще добавляю для того, чтобы немножечко понизить концентрацию пигмента, чтобы на выходе, опять же, не получилось зажившего пластилина. И так как пигмент я укладываю, укладываю достаточно плотно, то есть можно сказать по фото, у меня видно, что они помадного прокраса, на самом деле они заживают нюдовым, потому что как раз-таки использую разбавитель. Ну, где-то примерно пару капель, там на 7-8. На Обезболивающее использую всегда вторичку. Вторичку. Первичку не использую, только вторичка Corona Colors. А коктейль не делаешь? Коктейль делала свое время, но просто это не совсем, скажем так, удобно. Его нужно постоянно держать в холодильнике, постоянно готовить, ну, то есть, как бы на контроле держать. Так, это же быстро вот это смешался три ингредиента, ингредиента всего все утром вот... надолго хватает на самом деле и эффект абсолютно такой же размешиваю пигмент А по цене что выходит по цене по моему если я не ошибалась 1300 вот этот бутылечек стоил последний раз когда я покупала его и еще такой момент он же должен расходоваться получается желательно день в день да там по моему по какому-то составу он там дня два по моему хранится ну, там всего лишь да генолин, генолин, вот поэтому бывает такое что не всегда просто каждый раз в общем мне это просто неудобно каждый раз а ну, там смотри, же все буквально по полки там ну, объем есть, там да, большой да, да, не да. этого объема на самом деле на процедур наверное на 15 на 20 хватит если вот губы рассчитывать то есть как бы я же немного использую тоже не хорошенько да смотрю мешаешь чтобы народности добиться да, прям максимальной. Конечно, да. У тебя не бывает клиентов, которые первичку тоже приходится наносить, анестезию на, на губы? Ну, какое-то время были, я, в принципе, наносила. А потом понимаю, что цели у нее как таковой нету. Она не сильно морозит, по-моему. Вот даже когда по своему опыту, да, угу. она как бы жжет, печет, и клиент может ощущать все равно боль, хотя губы заморожены, а боль все равно ощущает. То есть как бы смысл, смысла стоит, да, том, нету. Да. Ватные палочки можно смочить хлоргексидином. Они нам пригодятся потом проверять эскиз О, и закрепление эскиза. Как закреплять воду, буду, будут помогать проверять как линия. То есть ты используешь хлоргексидин, да, не, не воду? Ну Можно и воду, нет. в принципе, тоже заранее тоже себе готовлю. Диски сильно не мочу, в принципе, прям какие-то мокрые диски мне не нужны. Значит, Как я еще проверяю эскиз? Ой, точнее, вылет иглы. Набираю пигмент. Вот здесь на перчаточке в растяжке смотрю, как ложится он слегка. Ну, в принципе, все хорошо ложится, не пачкает. Это здорово, чтобы не пачкала ничего, да и. Да, чтобы краска не лилась. Да, я вижу, что в принципе при малейшем касании уже краска подается. Ну, может быть, чуть-чуть сейчас убавить наоборот, чуть-чуть. С какой стороны ты обычно начинаешь? Я обычно начинаю с левой, да. С левой стороны на меня прям поворачиваемся Значит, немножечко надавливаю слегка как бы подрастягиваю но не сильно тяну слегка чуть-чуть и вот мизинчиком себе еще помогаю подвывернуть чтобы было лучше видно куда да да да, да. и примахиваюсь эскиз я обычно закрепляю не тонкой лилией а более толстой ты именно линии да, закрепляешь? Ты не идешь, допустим, просто полностью заполняя? Сначала просто закрепляешь контур? Нет, не делаю. Я как бы вот у контура немножечко свои движения замедляю. Угу. Да, стараюсь вывести линию, но в принципе все равно потом кверху еще немножечко поднимаюсь. В принципе, стерла, проверила, да? Вот видно, что остаток уже есть. И он как бы такой мягкий, неплотный. Прям в меру, Но, да, да. Ну, да, ну видно. После... Да, после анестезии Но он еще не... подпроявится. И дальше в таком же темпе. У тебя какой примерно длинные стрижки идут? Длины, ну, примерно где-то 5-7 миллиметров. Да, на контуре можно даже еще побольше мельчить, потому что контур чаще всего слабо приживается. У тебя один заходит блок на другой, да? Да, примерно 50 на 50 процентов. Как прокрас получается? Более плотный, да? Более плотный, да. Проверяю достаточно часто, потому что участки разные на губах. Сколько, в принципе, проходов ты делаешь? Ну, в среднем три, где-то, в три укладываюсь. То есть для меня это вот сейчас первый. Первый, это получается Второй контур основной. ты закрепляешь, да? Да, да, да, да? Второй проходишь по основном прокрасе, да? Прокрасу, основной, да? Прям... да, прокрас. Да. А на третьем проходе уже смотрю, где какие пробелы, и плюс еще дорабатываю слизистую. То есть ты наследие оставляешь на, под да конец, да? Ослепление. Потому что пухая, да, не. Отек, может быть, пойти, да. Ты подкладываешь ватный диск, диск, да, чтобы, это, чтобы не немножечко, смазать. когда да, не смазать там, то, что не дотерло. И просто он помогает более плоскую губу сделать. Ты работаешь под углом или 90 градусов коже? 90. Но если, например, в этом месте будет ложиться плохо, то можно немножечко сделать угол. Прямо там буквально на. 85. Ты на губах работаешь только в одну сторону? Когда закрепляю, делаю все-таки в одну сторону, да. А уже когда начнется второй прокрас, второй проход, да, там уже поувереннее маятником. Получается, контур ты аккуратненько прорабатываешь в одну сторону, дальше уже можно немножечко разгуляться да. и в несколько сторон. Ну, да. У тебя есть какие-нибудь лайфхаки, когда ты закрепляешь контур? Лайфхаки. Ну, смотри, так как пигменты концентрированные, да, я все-таки не берусь закреплять их такой монотонной, да, сплошной линией. Uh -huh. Ну, у тебя скорее тут идет как не линия, а блочком таким, небольшим вдоль губы. Да. А ты анестезию, получается, наносишь? После того, как контур только закрепишь, или когда еще основной пройдешься один раз? Один раз наношу анестезию, на когда контур вот сейчас закреплю. Пока буду верхнюю красить, у меня нижняя, в принципе, будет готова. Здесь слабовато. Если вижу, что слабовато, да, не хватает мне этой легкой mm -hmm. линии, тогда я уже вот уплотняюсь и более медленно спускаюсь. Mm -hmm. То есть может вернуться, допустим, да, если проверила, и недостаточно яркость? Да, конечно. Пройдись еще раз. Ну, то есть линия уже более такая, раз, два, три, да, насчет. Mm -hmm. Поплотнее уже больше уделяю внимания этому месту. Она само по себе всегда сложнее фиксируется чашечка. Когда ты на уголочках контура закрепляешь, ты там поплотнее кладешь или в принципе как на всей губе? Да в принципе как на всей губе, но опять же я смотрю по ситуации, если. Плохо ложится, опять же, замедляю движение угу. и делаю линии еще больше в нахлест. Либо можно даже использовать движение туда-сюда. Еще бывает, что, например, движением от себя легче зафиксировать, потому что как-то немножко жестче получается. Угу. Если в каком-то месте опять же не ложится пигмент, да, вот от вот, вот себя можно пойти. Как ты определяешь нажим, допустим? Нажим? Да, свой. Ну, по чувствуешь. вибрации да ты пальцами. чувствуешь же вибрацию пальцами вот эта рука у тебя в принципе она даже наверное больше основная рабочая потому что она тебе подсказывает насколько ты сильно скажем так давишь не давишь у -у -у. он даже видишь когда не стирается чем хорош что даже если вдруг где-то контур чуть слабее взялся да то в принципе эскиз у нас еще сохраняется Ну Точно я вижу да. что есть а на жирной коже, допустим, консилер хорошо держится? Да, тоже хорошо тоже держится. Держи, Самое да? главное зафиксировать его вот сухой да? пудрой. Да. Сейчас, кстати, у меня пошло движение такое туда-сюда. Но, в принципе, mm -hmm. это как бы, как бы не так критично, да? что именно вот таким движением нужно работать или каким-то определенным движением. То есть всегда подстраиваюсь под ситуацию. Смотрю, как ложится пигмент, как мне удобно, например, руку держать. Да, удобно все. Ты обычно ватный диск не кладёшь на зубы? Mm -mm. Можно положить, если, например, губы не такие упругие, да, у нас в модели губы красивые, упругие, поэтому, в принципе, нет такой цели их как-то еще излишне натянуть. И кожа должна быть сухая всегда, то есть, если ты протерла влажным диском, обязательно сухим пройтись еще. Ты, получается, с вот мизинцем нажимаешь да, слегка, и он сам как бы... Да-да-да, Вы чуть-чуть выворачивается, да-да-да. Вот это, правой рукой, да, чуть-чуть, немножечко как бы так подвыворачиваю. Много анестезии не наношу, чтобы вот так все размазать, нет. Больше по контуру. А на все губы ты не наносишь, да, его? Не наношу, потому что заметила, что как бы... Пойдет такая, знаешь, как реакция. Губы могут сильно схватиться, да, может быть, из-за этого даже пойти уже неравномерный отек. То есть где-то чуть больше схватились сосуды, где-то меньше. Плюс какие-то фиолетовые, знаешь, такие вот моменты появляются, когда спазм сосудов появляется. Не у -у -у. очень красиво. А клиенту не будет больно, допустим, когда ты будешь работать все деньги губы, а анастазировать там не А не это место, оно нечувствительное, в принципе. Чувствительное. Да. да, самое главное у нас контур болезненный, неприятный. Закрываем пленкой открываем губки немножечко все прикрываем но самое сложное конечно верхнюю губу закреплять здесь уже Губа руки сложнее потеряет, поставить арку, да, да? да и плюс не потерять арку плюс кожа здесь такая более плотная причем по всей губе чаще всего в этом месте особенно забыл еще такой момент вот у нас губы модель видишь они такие более сухие да можно взять мазь у меня мазь пурила меделла для увлажнения, чтобы пока я работала на верхней, она хотя бы немножечко увлажнилась и корочки стали помягче. Можно взять вазелин. Он Все. примерно такого же, да, будет? Да, да, да. Ну, плюс дополнительно под пленкой. Оно, да, немножко, немножко размягчится хотя бы. Размягчится. Когда ты перейдешь как раз на нижнюю, то сможешь сверхнюю также же увлажнить. Угу. Ну, верхняя у нас вроде бы хорошенькая, в принципе, там нет никаких пленочек таких. Еще бачком-бачком движение когда делаешь, то есть ты должна вот, ну у тебя машинка должна тебе в грудь смотреть, чтобы получилась тоже максимально ровная линия, тоже также немножечко себя подвытягиваю, себя да, не на зубы сюда, да, потому что, ну как бы что mm -hmm. тут плюс еще и брекеты, да, а вот все-таки помягче, да, сюда mm -hmm. и мизинчик прям вот упираем в большой палец, то есть себе делаем упор для более ровной линии. Здесь вот я могу уже помельчить. Более такими неторопливыми, да-да-да. И контуры опять медленнее-медленнее. То есть, в принципе, здесь нет какой-то четкой схемы, что делай именно так, да? Какие-то движения определенные должны быть. Тут действительно нужно смотреть по ситуации, по коже, по структуре губ и по удобству, да? Вот как тебе удобнее ставить пальчики, чтобы у тебя получилась ровная натянутая линия. То есть не бояться на клиента поставить руки? Конечно. Главное, чтобы именно было удобно. Удобно в работе тебе было. Клиенту ведь важен результат. Да. Когда, допустим, марку ты закрепляешь, угу. а, там что-то особенно как-то. Да, более есть. еще детально, прям еще прям, м, прям мельчу шажки. Совсем да, как да, маленькие да. штришочки. Прям, прям почти, полосы. можно сказать, линия, наверное. В принципе, уже вот с этого места прям тоже прям так поплотнее угу. на подходе корочки, скажем так. Ты делаешь именно поплотнее, не глубже ни в коем случае. Поплотнее, да. Но глубже в том случае если уж совсем, совсем не ложится, да, если. Тогда можно, конечно, усилить немножко ножи. Это опять же, как ты говоришь, по ситуации смотреть. Да, да, да. Если видно, что легко принимает пигмент кожа, да, то все, значит, работаешь в обычном режиме, как привыкла. Если стираешь и нет ничего, то уже, да, либо пробуешь еще раз плотнее наносить пигмент. Либо уже нажим меняешь, вот, вот здесь прям мелким мелким туда сюда. Mm, то есть мелким получается, но ну, маятником, да, чтобы? Да, да, не выходя почти из кожи даже. Даже так. И не остается при заживлении тонкой этой линейки? В этом месте mm -mm, не остается, да. Но mm -mm. да? ну, это не значит, что это прям mm. с упором, да. Ну как бы все в пределах <с разумного. Конечно, естественно, сейчас еще проверим, посмотрим. И вот здесь по линии я ее немножечко как бы сюда продляю, потом крест-накрест, получается, вывожу другую. Mm -hmm. То есть получается, как крестик, да, получается, mm -hmm. в зоне арки? А в зоне нижней точки, получается. Ну да, очень да, очень да, очень да, вот в этой, на стыке, скажем mm -hmm. так. Могу даже еще немножечко пройтись от себя. Видишь, как бы достаточно плотно шла, mm -hmm. а пигмента нет. Сколько по времени типа, на первый проход вот именно уходит? Он такой самый тщательный, да, я так понимаю, самый долгий. Но ну, у меня, да. Потому ну, что, что я боюсь потерять эскиз. Да, потом уже. Но в целом у меня на губы может уходить два с половиной часа где-то. Если mm -hmm. со съемкой, зависит еще от объема губ, может быть, там и 3. Я имею в виду со съемкой, если мне там время позволяет, я могу отснять, да? Mm -hmm. Клиента, подготовить его. Но если даже вдруг потерялся эскиз, да, после закрепления где-то что-то не схватилось, ну, можно восстановить белым карандашом. Рисовать себе. При этом ты Конечно, просишь сесть человека? Время, да. Ну, нет, уже лежа, в принципе, видно Конечно. примерно, да. А ты не пробовала как-нибудь по-другому, допустим, ну, закреплять, может полностью проходиться от начала а? к краю, да, чтобы все в первый проход делать? Или... Ну, в принципе, поначалу я так делала, да, когда закрепляла, хорошо. да, когда когда начинала и рисовала эскиз карандашом красным и по контуру белым. И вот, в принципе, там еще ручку добавляла себе, пилот. Там уже, это да, наверняка, и уже, да, полным пластом я шла просто раз с первого прохода. По времени не будет быстрее, допустим, если с первого раза пластом все проходить. Не знаю, честно говоря, как-то даже... В принципе, у меня на Гугу всегда одинаковое время уходило. Mm -hmm. угу. Нет пока такого, что прям вот прям максимально быстро. После того, как ты контур закрепила, ты не просишь там висеть, чтобы посмотреть, насколько симметрично ты все закрепила? Нет. Mm -hmm. Ты просто сама видишь, да, что все... Ну, я просто понимаю, что я, если я шла четко, я же видела, где я иду, да? Mm -hmm. То есть как бы уже... То есть даже если будет отек, то, в принципе, я понимаю, что я шла по эскизу но ну, а если в какой-то момент там потерялся вдруг то ну в принципе да можно садить, проверить вот видно там при нажиме если сухой когда убираешь видно там слегка слегка mm -hmm. есть эта линия можно для уверенности конечно еще пройтись Под верхнюю губу я фиксирую все-таки контуром в основном то есть если на нижней я могу его пошире прессовать, угу. да, угу. а на верхней все-таки больше тоненькой, тоненькой да. И не довожу прям до самого угла четко, миллиметра два-три оставляю. Это с чем связано? Потому что видишь, все равно смыкание да, идет, и как бы чтобы не было вот этой вот линии, что прям четко-четко туда вот этот контур заходит, лучше просто, ты просто, просто когда уже будешь да. заполнять туда зайдешь, да, да, на... чуть вот здесь вот чуть-чуть добавлю яркости все. саму линию лучше не доводить, ну то есть не смыкаемых эти линии нижние, угу. на верхнюю тоже наношу анестезию уже не стираю, не убираю, угу. сразу да ты просто угу. наносишь анестезию Сейчас ты, получается, начнешь э, заполнение нижней губы, да? Uh -huh. Все, губы уже полностью протираем. Тут и консилер уже стирается, или он еще остается? Ну, где-то в каких-то местах может остаться, но, в принципе, у вот меня уже он не нужно. Если посмотреть, да, вот видно, что уже губа. Ну Длиннее, после да, уже времени. видно. Она в связи, ее проявила, и, да, и все, прям вот уже получается. хорошо ее видно. То, что здесь даже чуть-чуть поярче, не страшно, потому что все равно это место такое, где переживается хуже после uh -huh. схода корочек. Ну, крем уже тоже немножечко размягчил. Да, вот они. Корочки. Они да. Да не визуально уже помягче да, стали. Да. То есть работать уже станет да. гораздо легче. Думаю, да. И начинаю я прокрас с чашечки. Ты обычно Значит, предупреждаешь, ты да, клиента о том, что все равно, скорее всего, так, да, да, но это нормально, как бы чуть-чуть это -чуть должно быть чувствоваться. То есть совсем прям абсолютно обезболить сложно. И уже здесь уверенно туда-сюда штришком маятником mm -hmm. ну и главное естественно чувствовать вибрацию она у тебя должна быть по всей плоскости губы одинаковые чтобы на выходе был равномерный прокрас тоже от этого зависит сильно на слизистую не захожу но уже вот в принципе если посмотреть где слизистая mm -hmm. да? Вот складочки, видишь, где складочка заканчивается, Вот я а до нее стараюсь, да, что, там, да, да, что, что уже дальше я дальше, пока сейчас да. не пойду, только вот э, до вот, окончания этой складочки. И возвращаюсь нахлёст 50%. А, вот так Но больше скорости не пробовала работать, тебе комфортнее, когда она поменьше, да? В принципе, да, мне комфортно. Ну, то есть ты свой штрих должна отработать на латексе и подобрать именно свою скорость. У кого-то оно может варьироваться плюс-минус. Да, То есть это тоже минус. не показатель, что вот если я работаю на этой скорости, да. и ты должна именно на этой скорости работать. Под себя, да, под себя да. подстраиваешь, смотришь. Так же, как и сам вылет тоже? А, ну, вылет-то ты должна подстроить так, чтобы у тебя не тек пигмент, и при этом он легко подавался при легком касании. То есть это, в принципе, ну как бы одинаково для всех, наверное. Зависит только уже от твоей машиночки. Не пробовала работать на машинке, у которой блок сбоку? У меня спирит была. Нормально, абсолютно. Я с ней хорошо справлялась. Мне было удобно, да. Могу даже иногда, если вот я чувствую, что проскочила да, туда проход, mm -hmm. я могу еще вернуться обратно все-таки, да. И потом уже следующий начать. Ну, у тебя, получается, сейчас идет как основной прокрас, где ты полностью заполняешь кубы, да? Поэтому нужно хорошо пройтись. Второй проход, да, он всегда самый основной. Ну и здесь уже так побыстрее получается прокрас, поувереннее. Поувереннее быть, потому что с основной закрепили. Да, да, да, уже не потеряли. С первого прохода. И ты вот начинаешь, получается, не с уголка да, идти, а с прокрашивать, начинаешь, да, с чашечки, да? Потому что самая чувствительная зона, и мне ее хочется более плотно, побыстрее пройти, но чтобы клиенту было максимально комфортно. И там, получается, сначала прорабатываешь чашечку, а потом уже в разные стороны, на нее идешь и прокрашиваешь остальную нижнюю. Да, да, да. А если верхнюю, то ты начинаешь э, с сар сарочки прокрашивать. сарочки, да. Это я стерла и увидела, что там все-таки маловато немножечко в этой части пигмента было. Поэтому. Еще раз. Ну. Чуть-чуть еще, да. Возможно, из-за сухих корочек, да. Вот видишь, их прям много. Они вот идут прям как раз в том месте, где мало легло пигмента. Да, обычно предупреждаю, Получка, что если корочки, то будьте он, готовы к тому, что нет, да, да, в этой зоне и будет... И чтобы коррекция может как-нибудь заранее увлажнила их или подготовил? Да, памятку обычно высылаю, как подготовиться к процедуре до. У -у -у. Чаще всего следует, честно говоря, следует. Да. Но бывают, конечно, моменты, когда приходят прямо вот с пересушенными губами, но реже. Ну То есть как бы если клиент нацелен на результат, да, он понимает, зачем он идет, то он, естественно, У -у -у. сделает это. А по уходу ты что обычно советуешь? По уходу в первый день каждые два часа протирать хлоргексидином. Говоришь, хлоргексидином да? просто протирать? Да, просто хлоргексидином протирать, когда сушат вазелином тонким-тонким слоем. И все, со второго дня уже ничего с губами не делаем. Максимально стараемся не мочить. В идеале рекомендую тоже пить даже через трубочку. Mm -hmm. Соленые, перченые, страстные поцелуи. Все Широкие улыбки стараемся исключать, чтобы как можно меньше было растрескивания да, механических, чтобы пленочки самостоятельно заживали, сходили, точнее, сходили. Вот я сейчас, когда разговариваю, я чувствую, что я проскакиваю и не уплотняю, как положено, первый проход, да, и поэтому я сейчас немножечко возвращаюсь. Не было такого, что хлоргисидин могли спутать, спереки еще, допустим? Нет. Что, То, что как-то слышала. А в губы. последнее время я начала сама давать оргексидин да. в, да. да. в наборе, да. да. Просто поэтому многие исключают просто холоргексидин. Да. Либо там непогода, еще что-нибудь, человек не пошел, а губы в итоге останутся необработанные, да? Поэтому. Да. Скажем так, небольшая забота о клиентах. <laughs> ну и о качестве своей процедуры, да. То есть, как бы для да. меня что же важно. Ну, губах обязательно нужно заполнять маятником, ну, то есть, как бы, ну, точнее, даже не то, что обязательно, если ты хочешь более, скажем так, быстрее, да, проход, uh -huh. чтобы все прокрасилось, то... Это лучше маятником, маятником да? да? А по длине? Примерно 5-7 миллиметров. 5-7 миллиметров также, да? Движения, они постоянно у тебя должны быть машинка под углом 90 градусов. То есть ты, если поднимаешься все, ты поднимаешься, а не просто вот, работаешь. Да? По форме губы, да, следи, чтобы у тебя было по отношению к форме губы? Да, к плоскости, к плоскости губы постоянно 90 mm -hmm. градусов. Уголков губ ты, наверное, более плотно, да, кладешь? Как-то там очень часто Плоткие, плохо да, кладется да, пигмент. Поплотнее могу, раз, прям раза два-три пройтись. Опять же, не страшно, просто смотришь, чтобы главное... Чтобы наверняка уже положилось mm -hmm. и... Ну, прям чувствуется здесь более плотная кожа, такая с корочками. Ну, сейчас я сделаю проход второй и еще раз нанесу крем, чтобы опять максимально размягчить. На самом деле это очень важно. Как раз-таки самая страдающая зона при заживлении у нас слизистая. Ее сложнее всего прокрасить. И плюс, естественно, если там корочки, то не очень хорошо получится. У тебя сильный отек бывает после процедуры на губах? Ну в среднем плюс минус относительно. Я бы не сказала, что сильный, но он присутствует, то есть небольшой, Потому умеренный отек – это норма. Просто. Это вот когда маятником делаешь, что получается в коже просто работаешь или почти? Но я все-таки мои движения такие на вылет выходящие, то есть да, внешние границы, да. Кожи, да? Да, да, да, да, они, они такие более да. воздушные все-таки. И контур, да, я обязательно опять захватываю, когда прохожу второй проход. Угу. Я его не бросаю, что, ну, как бы я его вижу, что яркий достаточно, нет, я его еще раз прохожу все равно. То есть ты прям его тоже захватываешь, не, до, не прям до него доходишь, прям а прям, прям вместе него, с ним. Он не получается тогда ярче? По... Нет, не получается. То... Потому что контур, он как бы у меня закрепленный так не слишком ярко, да, как бы. Угу. И плюс, когда он заживает, контур тоже страдает. То есть как бы чтобы форма собранная оставалась у губ, желательно все равномерно опять все прокрасить то есть сплошным полотном скажем так mm -hmm. может растить немного это тоже все в пределах нормы mm -hmm. когда вытираю стараюсь от себя если от я себя прокрашиваю правую часть и если я перейду сейчас сюда то я буду на себя делаю это для того чтобы лимфа когда выделяется да, ну как бы губки тут в принципе сами по себе сухие в принципе почти ничего не выделяется mm -hmm. Но если за губами особенно замечено, да, что прям лимфа выделяется, прям растительно, то сюда и сюда. То есть мы как бы ее сгоняем, форму губ опять вот собираем, да, чтобы они у нас не были просто вывернуты. вот как бы, да, да, да, вот сюда, как бы в центр. А, вот какая разница, допустим, есть работать по обычным губам и по тем, которые, они с гиалуронкой, допустим, да, подколотые? Ну, с гиалуронкой удобно, потому что они такие, видишь, упругие. Они как, они как валики, да, такие уже? Да, да, да, да, да. А те, которые без голуронки, но они, конечно, тоже бывают плотные, а бывают такие, что более как бы морщинистые, что ли, сухие. Вот. Тогда там, да, как ты изначально спрашивала, можно диск подложить, mm -hmm. чтобы сильно самим не растягивать. Диск будет помогать. Как обычно, прокрашиваю уголок, да, немножко руку как бы так за клиента и чуть-чуть подвыворачиваю губу. То есть ты ее слегка захватываешь подушечками да, пальцев, да, да, чтобы оттянуть хорошо? Да. И опять же мизинцем до конца выворачиваю? Ну, чуть-чуть всегда я немножко помогаю себе подвывернуть да, губу. Mm -hmm. В уголках можно еще штрих более мелкий тоже делать и замедлиться немножечко, чтобы получше ложился пигмент. Ну, в принципе, вот лужица появляется, да, ты можешь там mm -hmm. уверенно работать. То есть не бояться, да, не сразу вытирать, а прямо поработать по самой ложится. Она не мешает, да, тебе. Ну, главное, границу, да, вот не потерять нижнюю, чтобы mm -hmm. не выйти. Вот так работаешь. Потому что чаще всего здесь, ну, правда, очень плохо. Как бы сложно прокрашивается зона. Тем более губки сейчас у нас такие упругие. Можно чуть-чуть слегка нажимчик тут увеличить, если плохо ложится. Да? Если ты чувствуешь, тоже. что ты плотно положила, вроде бы все хорошо, да. Ты меняешь направление штриха, когда, допустим, к слизистой уже под, на слизистой работаешь? Да, меня уже более косыми сеточку рисую. Чтобы не было такой линии, да, да переход да, такой резкий да. от пигмента к своей собственной губе? Да, да, да, Здесь вот тоже, кстати, могу еще тоже сеточку положить, если, опять же, плохо ложится пигмент. Да? Mm -hmm. В натяжке смотрю уже, прежде чем перейти на другую сторону, mm -hmm. если что-то где-то добавляю, если где-то не хватает пигмента. И по насыщенности ты тоже, да, с первого прохода получается? Ну, когда та вот сам проход, делают, uh -huh. ты пытаешься добиться именно, да, насыщенности. Да, в основном, да. Получается, второй уже основной, и как бы яркость приходит именно на втором. Но на третьем тоже он, как бы. Там вроде бы меньше работы, но он, как бы немаловажный момент. Ну да, там до идеала как бы довести, да. чтобы было. Все, вот еще раз еще легонечко, да, мы... еще разочек. Да, то есть движения уже не такие более мелкие, да, как первый раз я проходила. Более, рассеянные, более рассеянные, размашистые. Ну, вот здесь сейчас, если слышишь, такой звук как бы более жесткий. Вот это корочки как раз-таки. То есть в принципе, нажим у меня одинаковый, но из-за корочки кажется, что я тут сильнее нажимаю. Просто вот когда мы проходим все по слизистой, если тут есть корочки, хруст будет более резким. Но это не значит, что я усиливаю нажим за наличие именно пленочек усиливается звук. Второй прокрас на верхней губе я начинаю с арки. Опять же можно мизинчик поближе к себе, то есть прям на вторую ручку ставим для упора. И штрихи ты кладешь каким образом? Плотные, небольшие. А по направлению они немножечко идут наискосок по отношению к они идут по линии, по то сенсорные есть ты как бы должна да? вот на себя. Любую линию, которую ты ведешь, в принципе, если ты, у тебя машинка направлена в грудь, да, то они и будут параллельно ложиться у тебя. Mm. Маятник такой плоский, он как бы не то чтобы в коже, да, но mm -hmm. более такой... Не прям воздушный, да, то есть... И губу вот немножечко туда, не на зубы, а сюда. Mm -hmm. Натягиваешь, получается, этими пальцами. Сильно, прям вот так, и сильно главное не давить и не растягивать так слегка, чуть-чуть. Потому что, в принципе, у нас, опять же, повторюсь, губы хорошие, плотные, натянутые. Примерно где-то до сюда. И все, возвращаюсь. Можно прям чуть-чуть попросить расслабиться и у -у -у. прям вот на зубки ставим пальчик в упор. То есть пальчик всегда должен быть близко к той площади, которую ты прокрашиваешь не здесь, да, не там, ну, то есть прям вот. от этого опять же зависит равномерность твоего штриха, mm -hmm. симметричность, да, чтобы ты там не гулял кривые линии, чтобы у тебя не получилось. И ты ставишь руку таким образом, чтобы именно у тебя была устойчивость у мизинца, mm -hmm. чтобы mm -hmm. максимально было удобно класть штрихи. Еще опять сюда вернусь и уже буду ту сторону прокрашивать, а потом уже вернусь к латеральным частям. А вот Фарадей за гранулки? гранулки. Если да, гранулки да. есть, то прям точечно. Точечно, точечно, прям, да, да ты проходишься, да. то есть как бы. Не просто плотнее там получается. делаешь, допустим, мелкими этим, а прямо точечно, да? Ну, сначала первый проход, скажем так, я делаю. Ну, и как бы опять же, зависит от кожи. Если хорошо принимается, то все. Я как бы работаю просто с полотном и не замечаю, что есть они там, нет, их там. Ну, сами по себе, да, прокрашиваются и, и все. А если не прокрашиваются, то все. Движение замедляешь, либо прям точечно, либо прям маленькими штришочками их проходишь. Ну, этот пигмент, хотя хорошо ложится, да? Здесь? Да. Мне нравится, прям как он ложится. И вот это место, да, мы его не просто вот арочки свели здесь, подкрасили, и здесь стрижки mm -hmm. сошлись, а прям вот, прям вот плоскость, да, чтобы эта плоскость была прокрашена, потому что это место тоже чаще всего может страдать. То есть я не бросаю, вот закрасила, да, и вот так уже слегка mm -hmm. здесь, а прям вот плотно вот это место, смыкающееся, да, двух, э, скажем так, блоков, его еще раз прям хорошенечко. Слизистость, опять же, не дохожу пока. Если, вот, допустим, губы они увеличены, и у них э, границы между слизистой, э, ее не видно. Ты как это определяешь обычно, чтобы не заходить на нее? Ну, это чаще всего получается, вот когда губки закрыты, да, вот закроет человек, в принципе, в спокойном, в спокойном состоянии, да, но у -у -у. это, в принципе, вот, вот, вот эти части, да. Слизистость это уже, когда немножечко, там еще процентов 30 остается до того момента, как они сомкнутся, и уже дальше туда в глубину я для себя так вот определяю. Ну, просто, допустим, если они увеличенные губы, они, как правило, они да, они вытянуты, да, и они да, вывернутые. Поэтому, чтобы слизистой тоже не работать с самого начала. Примерно. что Они же сильно потом опухают. Да, в спокойном состоянии смотришь. И для себя визуально определяешь, да, да. где у тебя примерно. будет проходить работа. А, ну, обычно такие губы, кстати, да, они текают тоже достаточно очень так. быстро. быстро. Там еле дотронулся и уже все отек пошел. И как правило у нее тоже и сукрация выделяется и сосуды ближе становятся. А гиалуронка, она наоборот притягивает воду, да? И когда начинает выделять сукрация, она ее к себе наоборот еще больше притягивает, да? Еще больше отек от этого. Но небольшой отек он мне, наоборот даже нравится в работе. Он как бы дает такие красивые губки, аппетитные, скажем так. Да, бывает такое еще, потом люди смотрят и говорят, под что ли? Да, кстати, есть <с такой момент. Вот еще раз. Это место, оно тоже плохо прокрашивается, сложнее, точнее, чем остальные зоны. Гораздо-гораздо так плотнее проходишь, да, и чаще. Несколько раз. При этом следим за нажимом, чтобы не переборщить ни в коем случае, не сделать этот участок более ярким уже по наблюдениям, да, понимаешь, где да, плохо конечно. заживает? Э, уже да да да да, же, да, да, да, да, да, да. Клиент, когда приходит на коррекцию, видно, какая зона чаще всего страдает, чтобы коррекцию сделать побыстрее. Потому что если придет плохая работа, ты, естественно, будешь больше времени тратить на коррекцию. А если ты один раз хорошо поработал, то у тебя уже и коррекции быстрее же будет. То есть нужно будет добавить в целом яркость спокойно, просто еще раз пройтись по губам. Старайтесь расслабляться, не, не смыкайте. Третий проход. Я начну с верхней губы. Ты там уже более смело, да, работаешь посередине слизистая. Ну, смело, но все равно это не значит, что там штрих большой, да. то есть не гуляю все равно. Ну, так, побольше уже немножечко размах можно сделать. Примерно сколько? Где-то, может быть, 8, 7, 8. Если тут 3,5, ой, 5,7 где-то примерно, да, там уже 7-8. Чуть-чуть, прям побольше. Не намного. Ну, совсем не намного, да, я так и заметила. Ты знаешь. Слизистая же тоже 8. сложно укладываться. и если ты там будешь сильно махать, чем твои движения получаются более, более точнее, размашистые, mm -hmm. у тебя получается более травматичная работа. По контуру у клиента была пигментация небольшая, прям такая легенькая-легенькая. Может быть такое, что... Но сейчас-то оно сравняется, а при заживлении оно все равно может еще немножечко проявиться. И тогда уже, конечно, опять же, смотрим Коррекция и чуть-чуть уже, да, да, чуть-чуть, где-то что-то подправляем, подгоняем. Если пигментация сильная, прям сильная, желательно на ней корректором поработать. То есть здесь она как бы не сильно критичная mm -hmm. была, чуть-чуть слегка, а если сильная, то корректором предварительно поработать. И получается, что еще уточнить нужно у клиента, это пигментация у нее временная, сезонная, либо постоянная. Если пропадает да, и это сезонная пигментация, лучше клиента отпустить и сказать, что Господи, приходите да, позже, когда она да. будет поменьше. да, Иначе можно как бы еще хуже только сделать, если она временная. Да. Опять же, ты поднатягиваешь фуворожку? Да, чуть-чуть да, слегка, чуть-чуть подвыворачиваешь легонечко. Да, вот, кстати, тут есть гранулки. При заживлении, какой получается цвет? Такая вот какая-то пепельная роза, так и получается, наверное, только. Чуть более, ярко, чуть выраженный, более ярко выраженный, да, натуральный цвет, как будто бы свой пигмент на губах. Часто клиенты путают, приходят и говорят иногда, что вот у меня ничего не осталось. А ты им показываешь, что это Да, фото, до да, и там, конечно, колоссальная О -о. разница. Если рука легкая, в принципе, ты можешь перевернуть на себя, то есть чтобы окошечко у тебя на себя смотрело, и тогда оно чуть пожестче будет украсть Иголочка будет пожестче ходить, и тогда тебе легче будет прокрашивать. Здесь по курочкам еще еще раз прохожу, угу. не хочется мне оставлять. Да. Да. Можно слегка чуть-чуть. Это, конечно, не очень приятно, но немножечко их подпитаешь. Да, ты ватным диском да, смученным, да, да, слегка да. их убираешь? Ну, либо чуть слегка такой суховатый, как бы не сильно он вылазный У -у -у. должен быть, иначе он просто трения не будет, и он, получается, а ничего не слинет. Тогда уже лучше, да, пигмент ложится на тот место, место где то место где-то? Ну, ну если было получилось было. немножечко, то, конечно. Но, опять же, приживаемость, может быть, от этого не стопроцентная, потому что кожа травмированная, получается, да, то есть мы mm -hmm. ее проскрабили. Она, получается, не готова, да, к нанесению, mm -hmm. нового ну, внесению пигмента? Она, скажем так, сырая и не сможет принять в себя нужное количество пигмента, и после заживления все равно, опять же. Не факт, да, что там останется... Бывает такое, что клиенты пытаются тебе типа, помочь, как-то да, там, конечно, тут да. открывают как-то рот или там... Ну да, поворачиваются Поворачивает за мной, голову. да. Особенно, когда брови делаешь, они уже понимают, что нужно поворачивать голову еще чаще. они уже в с тобой. Бывает наоборот. Ты как бы пытаешься человека подвинуть, а он просто ни в какую, то как, да, вот... Ты постоянно ломаешь. Ну, в принципе, если бы губки были вот, без корочек, то я думаю, мы бы уже закончили. Потому что я сейчас еще раз опять иду в целях того, чтобы при заживлении все-таки максимально прижилось. Надеюсь, mm -hmm. поплотнее положу еще. И ты, получается, используешь консилер, чтобы в конце... Чтобы убрать красноту вот на губах. Место, да? И опять же форма более собранная получается. То есть я понимаю, что я прокрасила хорошо, да. Uh -huh. То есть я не закрашиваю какие-то свои косяки, uh -huh. а чисто просто собираю заново форму и красную. Ну, грубо говоря, да. просто раздражение кожи, естественно, это и вопрос немножечко... глазки. Да, да, да. Ну и чтобы красиво было на фото, опять же, такие фотографии требуют меньше обработки, то есть быстренько там, элементарно что-то какие-то. Локально прыщики убрать, если вдруг есть. Может было бы удобнее использовать, допустим, не консилер, он более, мне кажется... Он более плотный, да, поэтому да. Я, Может, использую я использую тоналку чуть-чуть. Да, да, и причем да. я его мешаю с консилером. То есть как будто бы, тоналка совсем жидкая, а тут вроде бы немножечко так плотнее. Ну, есть же разные тоналки, есть ну, более либо плотные. Да, да, да. Можно подобрать плотнее. И как ты говорила ранее, кисть используешь одноразовую Обязательно, всегда после завершения процедуры только одноразовая кисть. отдельно какой выбираешь? Какой-то нейтральный? По-моему, у меня слоновая кость на тоналке. Ну, я сейчас могу показать. Ну, у меня, в принципе, нет же такого, чтобы создать какой-то мейкап да, профессиональный. Mm -hmm. Просто чисто, слегка, чуть-чуть. Опять же, если сейчас вот где-то я зашла тоналочкой, потом уберу зеленым мылом. Сейчас основное это краснота убрана. Конечно, да, вот. Ну, то есть, как будто видишь, да, прокрас uh -huh. вот он есть, но не хочется вот немножечко... Дальше, На да, уже после этого пошло раздражение небольшое вокруг. Ну, и плюс, когда кожа вообще ровная, да, губки так красиво выделяются, цвет становится более такой насыщенный. да, у некоторых бывает еще, что кожа очень чувствительная, она сильно краснеет. Есть такое, да. Концель помогает визуально сделать эстетично. Ну просто главное этим не злоупотреблять, да? То есть как бы консилером можно реально в конце создать форму, которой нет. Ты просто по готовому аккуратно уже проходишь да, всю, да. не изменяя ее при этом. Четко вот по линиям, прям максимально соприкасаюсь с прокрашенным участком. Ой, можно еще по границе чистой пройтись, вот так слегка, скажем так, вот прям. Растушевать, да? да? Таким образом. И все, где я попала на кожу губ прокрашенную, ну, зеленым, да, и микробрашенную. Все, максимально чистим губы, чтобы там никаких волосков, пылинок, ничего не было, потому что на кадре это Красивее. будет все очень сильно видно, да. В конце процедуры на губы наношу мазь Трифалан. Он дает красивый блеск на губах появляется легкая бархатистость и они видишь уже подсохли сейчас он их немножечко увлажнит и сделает более такими аппетитными тоже крем наносим равномерно стараемся по контуру тоже чтобы не где-то там да не выезжаем ровненько mm -hmm. чтобы все участки у нас скажем так блестели иначе тоже из-за этого может показаться на фото несимметрично mm -hmm. то есть ну вот самый такой наверное красивый ракурс когда ловим фокус как красиво. Вот я делаю опять же сетка обязательно А для чего сетка, сетка, сетка тебе нужно уже в конце, чтобы По симметрии просто красиво ракурс ловить, чтобы губки были в центре, да, не где-нибудь mm -hmm. там или там. То есть тебя mm -hmm. она в принципе дисциплинирует, да. То есть, как бы ты ориентируешься на центральный квадратик mm -hmm. и уже ловишь ракурс. Клиента можно чуть-чуть легко просить улыбнуться. Просто уже смотришь, да, красиво. Если ты делаешь так, фото, у тебя как бы. Да, немножко лицо эксказ... лицо искажается, да, искажается да. То есть все-таки ловишь, смотришь, да. Но если, например, какая-то из губ больше, например, отек появился, да, ты немножко пытаешься его как бы скрыть. Вот ну, так лавируешь, лицо, да, да, и немножечко на фото это скрываешь. Сбоку тоже красиво. Можно слегка попросить приоткрыть ротик. Если вам понравилось это видео и вы захотите пройти обучение, то вы можете посмотреть все ссылки на мой профиль под этим видео. Welcome на обучение!